Весь мир продолжает сражаться с пандемией коронавируса. На передовой борьбе с COVID-19 находятся врачи. Именно люди в белых халатах. Каждый день на боевом посту. Борются за наши жизни. За жизни наших близких и родных. На них легла ответственность и серьезная нагрузка. В борьбе с коронавирусной инфекцией. Помните! У них тоже есть семьи, но они вынуждены ходить на работу и постоянно подвергаться риску заражения. Чем больше врач лечит зараженных, тем больше вероятность, что их иммунитет не справится с инфекцией. Ответственно относитесь к мерам борьбы с эпидемией. Не создавайте угрозу для себя и близких. Это увеличит нагрузку на врачей и не только физическую, но и вирусную. Давайте снизим нагрузку на перегруженную больницу. Сидите дома! Врачи работают ради нас! Остаемся дома ради них! Врачи, медсестры, настоящие супергерои! Они жертвуют многим для спасения их жизни. Они охраняют наше здоровье каждый день. Спасибо за ваш профессионализм. Самоотверженный труд. Терпение и желание всегда прийти на помощь.